Уважаемые господа предприниматели и бизнесмены, сегодня хочу вам сделать хороший месседж. Мы предлагаем вам использовать возможность сделать перезагрузку вашего бизнеса. Я думаю, что вы согласитесь, что 85% процентов предпринимателей города нужен новый подход к бизнесу, новый подход к клиенту, к продажам и к персоналу. Поэтому так важно... Вам же сейчас необходимо увеличение доли рынка и лидерства на нем, ведь реалии с сегодняшнего дня таковы либо вы, либо вас. Поэтому мы вам делаем очень хорошее предложение. Франчайзинг это про сотрудничество. Это долгосрочное партнерство с людьми, которые идут с вами в одном направлении. И мы поможем вам. Если у вас действующий интересный бизнес, необычная идея и хороший сервис, вы можете получить инвестиции на создание своей франшизы, и это будет зависеть от вашей идеи. Мы пригласим инвесторов на наш проект. Возможно, что ваш бизнес через 3-4 месяца станет хитом франчайзинга, и мы этому поспособствуем. три проекта из общего количества предложенного материала, упакуем их и продадим. Для участия в отборе бизнеса для упаковки франшизы заполняйте заявку. Ссылка на анкету будет размещена под... Прием заявок мы производим до 15 декабря, а 23 декабря на живой встрече предпринимателей мы проведем отбор. Ваши контакты для связи почта.